Моя осень в нарядах шелковых, Ярко-желтых, багрянцем вышитых. Моя осень, девчонка, бойкая, А не дама со взором выцвешен. Моя осень мудра, размеренна, Каждый день у нее особенный. Отсует, что вредят намеренно, она держится обособленно. Моя осень слегка разборчива, Если в душу, то только лучшая. Моя осень неразговорчива, Но внимательный очень слушатель. Чтобы в небе парить уверенно, Ей не нужно хмельного снадобья. Все ей к месту все своевременно. Быть счастливым немного надо ведь. Моя осень чуть-чуть туманная, все печали ее незримые. Говорят про нее, мол, странная, я же знаю, неповторимая.